Всем привет! В этом видео мы рассмотрим новый режим защитных стратегий. С помощью него вы сможете более гибко настраивать автоматическую установку стоп-лоссов и тейк-профитов для открываемых вами позиций. Также теперь можно сохранять свои стратегии для быстрого доступа к ним в будущем. Рассмотрим защитные стратегии на примере нефти CL. В верхней панели нажимаем на значок трейдера и выбираем торговый счет. Нажимаем на плюсик в защитных стратегиях и попадаем в окно настроек. Выбираем новый режим и можем присвоить ему нужное название, чтобы потом легче ориентироваться в списке стратегий. У нас на примере будет установлена галочка автоматической отмены ордеров в случае закрытия позиции вручную или сработки одного из отложенных ордеров связки. Также установлена галочка «Активировать при нулевой позиции». Если при добавлении стратегии у вас будут открыты позиции, то защитная стратегия будет ожидать их закрытия. Удобная функция для того, чтобы не путать свои ордера и позиции с защитными стратегиями. Если вы торгуете только внутри дня и не переносите позицию через клиринг, то вы можете выбрать режим Day. Если вам важно закрывать позицию только при достижении защитных ордеров, то оставляем режим GTC. Переходим к настройкам объема, стоп лосс и тейк профита. Раскрываем меню «Защитные уровни». Плюсиком мы можем добавлять новые защитные стратегии внутри мультирежима. Для каждой новой стратегии нужно выбрать объем и величину стоп-лосса и тейк-профита в тиках. Обратите внимание, порядок добавления стратегий будет соответствовать порядку открываемых позиций. То есть сначала активируется стратегия 0, потом стратегия 1 и так далее. При закрытии позиций вручную ордера будут отменяться в обратном порядке сначала у последней стратегии, потом у предыдущей и так до нулевой стратегии. Для примера выставим объем нулевой стратегии 2 контракта, стоп и тейк по 8 тиков. Для стратегии 1 объем позиции 1 контракт, стоп 8 тиков, а тейк профит 16 тиков. Для стратегии 2 объем 1 контракт, стоп 8 тиков и тек 24 тика. После этого нажимаем добавить. Вы можете отредактировать параметры стратегии, остановив загруженную защитную стратегию и нажав на шестеренку настроек. Также можно сохранить стратегию в шаблоны, нажав добавить шаблон стратегии. После сохранения она появится в выпадающем списке стратегий. Посмотрим, как работают стратегии на практике. Так как у нас нет открытых позиций, защитная стратегия активировалась. Будем открывать сделки на продажу маркет ордерами. В нулевой стратегии у нас стоит объем 2 контракта. Это значит, что при открытии одного контракта у нас не выставляются ордера. При открытии второго контракта на продажу появляются защитные ордера стратегии 0. Важное примечание. Если Вы хотите, чтобы защитные ордера выставлялись для каждого открытого контракта, используйте в стратегиях объем равный одному контракту. Далее продаем еще один контракт и на графике выставляются ордера стратегии 1. Продавая четвертый контракт мы активируем ордера стратегии 2. Теперь все наши стратегии находятся в работе. Цена уходит в сторону стоп-лосса, все продажи закрываются, а ордера на покупку ниже цены автоматически снимаются. Давайте проверим что будет если открыть сделку с объемом превышающим суммарный объем всех стратегий. Продадим 6 контрактов, на графике сразу же активируются все стратегии и выставляются ордера, но 2 контракта из 6 не защищены стоп лоссами и для них не выставлены тейк профиты. Закрываем по одному контракту нашу продажу маркет ордерами на покупку. Сначала закрываются 2 контракта, которые не принадлежали защитным стратегиям. После этого отменяется ордера стратегии 2, после этого стратегии 1. Обратите внимание, что если закрыть один контракт из двух в стратегии 0, то у нас автоматически отменяется стоп лосс и тейк профит для второго контракта на продажу. Чтобы избежать этого устанавливайте в каждой стратегии объем равный одному контракту. На этом все. Всем профитов и до встречи в следующих видео.